Я приветствую вас на своем канале Поздравляю с наступившим Новым Годом и Рождеством И сегодня хочу вам представить две небольшие работы Работы у меня давно не было, видео я давно не снимал Ну, Но начнем Новый Год с небольших работ Данные работы выполнены из итальянской кожи, телячьей, премиум класс Это два мужских портмоне я назвал их портмоне джентльмена. Это очень тонкая, вместительная, классическая портмоне. Ничего лишнего. Такой кожи раньше у меня никогда не было. Я имею в виду по толщине. Наружная часть кошелька выполнена из кожи телячьей толщиной 0,8 мм. Внутренние карманы толщиной 0,5 миллиметров. Кошелек прекрасно будет чувствовать себя в любом кармане. Не займет много места, но тем самым он, помимо всего прочего, он очень вместительный. Он вмещает себя от 8 пластиковых карт и большое количество купюр. Я продемонстрирую сейчас, как все это сюда вылазит. Данные кошельки находятся в реализации. По всем вопросам приобретения обращаться личным сообщением. Либо в ВКонтакте в группу, либо здесь в Директ. Можете под видео личное сообщение можете в Инстаграм, но желательно, чтобы у вас был открыт, если вы под видео будете писать личные сообщения, чтобы я вам мог ответить, потому что ответы под видео я свои размещать не буду, поэтому имейте это в виду. Карточки входят все очень легко, но тем не менее ни одна карточка отсюда сама не выпадет. Все прошито вручную. Так. И по одной карте. Даже по одной, я бы сказал, это мягко сказано, сюда можно запихать больше, чем одна карта. То есть они уходят полностью. Их не видно. Да, помимо всего прочего. Ну, все, что было в кошельке, хотя сюда войдет достаточно большое количество купюр. Это, конечно, для него мелочь Вот толщина Портмоне В котором лежит сейчас 8 пластиковых карт И купюры Ну, сколько было купюр Было бы больше, запихал бы больше Сюда легко входит Большое количество купюр Так у нас сюда войдет я думаю намного больше чем по одной карте вот вторая вошла третья ну так давайте наверное так три чтобы было все по честному все-таки здесь же тоже должны быть карты Ну вот смотрите, три карточки стоит в карманах и три карты находятся под ним. Отсюда делаем вывод, что кошелек вмещает в себя от 8 карт. Я думаю, легко сюда войдет 12 карт. Ну и куплю Два кошелька сейчас в наличии. Очень такой, знаете, в меру мягкий и в меру упругий. Хотя кожа очень тонкая, сама по себе использовалась. Но кошелек получился реально джентльменский. В любом кармане, будь то брюки, джинсы, карман пиджака. Он будет практически неощутим и незаметен. Еще раз поздравляю всех вас. С наступившими праздниками хочу пожелать вам в новом году успехов творческих на работе добра мира в семье всем здоровья всех благ до новых встреч пока youtube Mm. <laughs>